Мой любимый анекдот про э, Папу Римского, знаете, когда он прилетает в Париж и ему суют микрофон сразу, говорит, выпустите публичный дом. Он растерялся, такой, говорит, что, а что в Париже есть публичные дома? И на следующий день заголовок газеты газете крупными буквами. Первый вопрос Папы Римского на французской земле. Есть ли в Париже публичные дома?